Нет, это новости мира, альбом группы Квин, видишь? Привет, Карл. Эй, можно мне пару мгновенных лотерейных билетов? Конечно, Брайан. Брайан, таш один. Обожаю стирать монеткой. Ну ладно, один можно. Вишенка. Еще вишенка. Ну уже еще, еще одну. Спасибо, Карл. Пожалуйста, смешно вышло. До скорого. <связано> С добрым утром, Руперт. Надеюсь, ты поставил таймер на кофеварке, а то мне из головы вылетело... <связано> <связано> Ах, сукин сын! Доброе утро. Хотел <связано> помочь <связано> тебе проснуться. И чего он why только why грустит? Said? Он уже Unix уничтожил человечество! Чего еще желать? Oh, <музыка> ничего я беспокоился! А, а, а, а, Боже! Ты спросишь, как я хол сегодня Амфайн, так как я зашел на лучшую стратегию онлайн. Ну, Крис, давай! Вот ради чего мы старались. Если занервничаешь, просто представь зрителей голыми и засунь хоть доги себе в рот. На старт! Внимание! Ешьте! 4 давай, давай, давай, поднажми! К меня я больше не лезет! Вспомни, что я говорил. У меня странное образование по краю машонки. Я хочу их проверить, но боюсь того, что мне скажут. Он прав! Я смогу! Крис, молодец! Ты чемпион! Выбери кого-то из Группис. Они блестят. Дай теплый денек. Просила же не отправлять его на соревнования, а ты меня сознательно проигнорировал. Скажи прямо, к чему ведешь? Питер, у Криса и так лишний вес. Мы должны взять ответственность за его здоровье. Поэтому я записала его в лагерь для толстяков. Что? Эй, hey, толстячок, слыхал, ты едешь в лагерь для толстяков? Там тебе и место. Питер, прекрати. И на дискотеке лучше не появляйся. Идем, давай. Прости, Крис, я пойду с ним. Подъем лежит боки. что там been? у тебя? Сладкий батончик, а? Еще контрабанда есть? Нет. Не лги мне, мой The отец был юристом. Так юристы oh, so имеют you? детей. Питер Гриффин, шут лагерный. Где Where's твоя сумка, bag, толстяк? Можете посмотреть в моем дипломясе. Мне это по барану. Питер Гриффин, шут лагерный. И вот заходит он на кухню. Медленно открывает холодильник, а там пусто. И тогда он, ослабев от голода, метнулся от холодильника к шкафу поискать буклет доставки еды, но нашел лишь один из веганского кафе. Сьюи, Руперт, мы лишим злого робота удовольствие убить нас. Мы пойдем вместе своим путем. Увидимся по ту сторону. Господи, Сьюи, нет! Да что на тебя нашло? Это все робот. Он убил группу Квинна, теперь и меня убьет! Он не убивал Квин с ними, no. все хорошо. С большинством But... из них. Как-то раз я ехал в автобусе. А парень рядом ел ведерко Чикин Макнагетс. И запах дошел до меня. Вот. И хоть я не был с ним знаком. Но набросился и, и стал набивать рот курятиной. О, как неловко. У меня так было. Было очень вкусно. Но это был не чикен-макнаггетс. <risa> это был ребенок, ребенок. <рис> Слушай, Сьюи, прости, что напугал, ладно? Но ведь это же не настоящий робот. Видишь, это просто альбом. Глянь, хочешь потрогать? <рис> да, обычно я спокойнее отношусь к вещам, если засуну их себе в рот. Можно засунуть его в рот? Пожалуй. Это просто альбом! Да, о я тебе и говорю? Я так голоден, что съел бы этот труп! Сирень, господня! Мы еще не располагаем всеми фактами, но когда это нас останавливало? О, я здесь единственный коп. У меня серьезная новость. Я сыграла Нита в лагерной постановке «Вест-цайской истории. Питер, тебе же плохо даются быстрые песни. Я исправился. Надеюсь, успеем вернуться, пока Патрик не напал на кого-то еще. Пусть хоть пальцем коснется моей семье и с ним будет как с загадочником. Отсос, отсос, отсос. Но мне уже лучше. Теперь все в прошлом. Ты стараешься. Мы знаем, что ты сбежал из лечебницы и убил. Била. Пока что назовем его просто Бил. Сбежал? Я не сбегал. Этим самым утром любезный господин открыл мою камеру и сказал, что я свободен. Ага. Как же? Так не бывает. Значит так, пока Душитель Толстяков не поймал, все должны оставаться в своих домиках. Сейчас пересчитаю вас по животам. Откликнитесь, когда я вас назову. Дженкинс? Робертсон? Дэвис? Эллиот? Где Эллиот? Вроде бы спит. Эллиот. Эллиот, проснись. Эллиот. Надо бы разослать уведомления во все соседские города. О, убийца не покинет лагерь. Что? Что ты имеешь в виду? He's Он не насытился. Он убил дважды и будет убивать еще. У него там множество укромных мест и целый выводок жертв. Откуда you know? ты знаешь? Поверь, yeah, я yeah. знаю. Эй, жертвец, гони бумажник! Ты, я, я мог бы отдать свой бумажник, но думаю, тебе нужно другой. Любовь. Это так. Теперь это обувь моя. Вы сказали, на первой жертве была бейсболка, а второй блондин. Целью убийцы был не этот подросток. Его целью был Крис. Господи! Зачем кому-то убивать Криса? Не знаю, но одно знаю точно, он в смертельной опасности. Что? Что ты тут делаешь? Ты опозорил меня, Крис Гриффин. Еще никто не съедал хот-догов больше, чем я. Теперь ты умрешь! Жертвец! У меня для тебя новости! So so новости мира! Да! Почему робот держит мертвецов? Это будущее или прошлое? Чарльз Ямамото из едока чемпиона стал хладнокровным убийцей. Кто бы мог подумать? Постойка, Джо! Это он вчера открыл мою камеру и сказал, что я могу покинуть лечебницу. А, серьезно? Тогда все складывается. Патрик! Куда он делся? Только что был здесь! Что случилось? Чёрт, видимо, сбежал! Как такое возможно? Не знаю, лучше бы мне создать видимость борьбы. чем мне кто-нибудь. Я настоящий друг.